Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте, дорогие участники нашего вебинара. Давайте начнем с традиционных проверок, проверки звукоизображения. Если все в порядке, поставьте, пожалуйста, плюс в чате. Да, вижу, что все в порядке. Спасибо. Ну что ж, коллеги, сегодня мы поговорим и обсудим очень важную интересную тему. Она у нас касается коммерческих закупок, закупок коммерческих компаний. Даже правильно будет сказать, коммерческого снабжения. Сегодня мы с руководителем Академии ОТС Павлом Мальбицким расскажем про специфику снабжения коммерческих организаций, а также рассмотрим лучшие практики в рамках организации коммерческих закупок, которые были собраны, оценены в рамках Лиги персональных закупщиков, ныне Лиги цифровой трансформации, где у нас уже много лет формируются, опять-таки, лучшие практики в сфере, в том числе, коммерческого снабжения. Ну что ж, начнем тогда с первой части нашего вебинара, поговорим про специфику коммерческих закупок. В принципе, так запускаю демонстрацию экрана. Сейчас у нас должна быть доступна презентация. Угу. Хорошо. Ну что ж, уважаемые коллеги, начнем с определения, скажем так, определим понятие. Коммерческие закупки, они же коммерческие тендеры, это закупки, которые проводятся коммерческими организациями на собственные средства. И средства здесь главное основное. Собственно, чаще всего у нас коммерческие закупки, разумеется, сравниваются с регулируемыми закупками в рамках 44-го и 223-го федерального закона. И сравнивают их именно в том ключе, что здесь бюджетные средства никак не задействованы. Соответственно, государственный контроль он здесь представлен настолько гражданским кодексом, 135-м федеральным законом о защите конкуренции. Значит, сам организующий субъект это коммерческая организация, источники финансирования это коммерческие средства, ну и, соответственно, отсутствует регламентация в рамках 44 и 223 федерального закона. Подобное положение дел, оно, скажем так, способствует тому и тому в свое время, что коммерческие закупки это такое направление, которое развивалось в нас. В инновационном ключе. Собственно, закупки – это сама сфера, которая у нас напрашивается на применение цифровых технологий. Если, опять-таки, сравнивать с регулируемыми закупками в рамках 223 и 44 федерального закона, там у нас есть принципы закупочного законодательства, открытость, прозрачность, конкурентность, единство экономического пространства, равенство, гласность. Ну, Это я пошутил, разумеется, цитирую основные аспекты перестройки, но тем не менее собственно все эти принципы они могут быть всецело реализованы за счет применения цифровых систем в частности электронных торговых площадок. Так вот, в коммерческих закупках такие системы применяются у нас достаточно давно, еще с 90-х годов. Если не быть голословным, то первые системы в рамках цифровизации коммерческого снабжения у нас появились в 92-м 93 -м году, еще на заре эпохи интернета в России. Собственно, они включали в себя передовые практики по обмену информацией, то есть там появилась электронная почта, все это было очень круто, все это было очень инновационно, впоследствии все это развивалось. Опять-таки, отчасти у нас развитие способствовало то, что у нас не было регулирования со стороны государства и каких-то обязательств. И коммерческая компания она была ориентирована исключительно на получение экономии, на получение прибыли на организации эффективного снабжения. И, собственно, первые цифровые системы в коммерческих закупках появились давно и развиваются они у нас именно там, как в передовой отрасли. Собственно, коммерческие организации – это пионеры цифровизации снабжения, цифровизации в закупках. А какие основные а, требования к информационным системам можно сформулировать, ну, исходя из такой а, небольшой истории, небольшого а, экскурса а, в рамках закупок коммерческих компаний, впоследствии, чтобы можно было а, оценить перспективы, опять-таки, развития а, коммерческого снабжения, первое, главное, основное – это конкуренция. Почему конкуренция важна? Потому что с конкуренцией у нас всегда следует состязательность и экономия. То есть закупки, по большому счету, конкурентные процедуры, в рамках которых у нас достигается, а, Скажем так, приемлемые условия исполнения договора. В этом отношении, собственно, конкуренция в закупках, вовлечение большого количества поставщиков, состязательность данных, данных поставщиков, извлечение экономии из данной конкуренции это главное основное, что, скажем так, было и на данный момент остается в коммерческих закупках. Здесь можно даже, наверное, сравнить положение дел в рамках коммерческих компаний, которые применяли свои информационные системы для проведения закупок, а после, по тем или иным причинам, либо они стали субъектом 223 федерального закона, либо там иные политические лоббистские причины ориентировались на применение электронных торговых площадок, отобранных для закупок в рамках 44-го федерального закона. Так вот, в основном, да, на конкретных примерах можно сделать вывод о том, что в рамках применения своих информационных систем коммерческие компании всегда достигали наибольшей конкурентности, наибольшей конкуренции и экономии. У них было определенное требование к тому, какая закупка считается состоявшейся, какая закупка считается несостоявшейся. Если у нас там в регулируемых закупках достаточно две заявки для того, чтобы конкурентная закупка у нас считалось состоявшейся, то в коммерческих закупках, в закупках коммерческих организаций в ряде регламентов у нас есть требования о трех, у пяти, о семи заявках по отдельным номенклатурам, и данные требования соблюдаются в основном за счет применения собственных регламентов, за счет применения собственных информационных систем. Простота системы. Да, тут, скажем так, тоже достаточно важный аспект, на который стоит обратить внимание. Дело в том, что ну, здесь, опять-таки, не избежать сравнений с регулируемыми закупками в рамках 223 и 44 тем более, федеральных законов. В рамках регулируемых закупок у нас есть определенные требования к проведению процедуры, к этапам процедуры, к фиксации этих этапов процедуры. Все это создает ряд обязательных приводит к выполнению ряда обязательных действий, публикации протоколов, заседаний комиссий, протоколы в отношении каждого шага, размещение информации в единой информационной системе электронные торговые системы, электронные торговые площадки для закупок в рамках 223 и 44-го федеральным законам в обязательном порядке учитывают данную этапность в этом отношении при формировании извещения есть определенная специфика, есть специфика в части применения типов процедур. В общем, площадки у нас в рамках регулируемых закупок, они ориентированы на соблюдение законов в том числе, не только на обеспечение удобного функционала для заказчика, а коммерческие системы, они ориентированы на, скажем так, обеспечение удобного функционала для заказчика и поставщика в большей степени. Именно поэтому достаточно простые системы применения специфических способов закупок, таких как англо-голландский аукцион, допустим, да, в коммерческих закупках, он тоже имеет место быть, это когда у нас сначала торгуется на повышение начальной цена, впоследствии на понижение, либо наоборот, как система будет настроена. То есть таких примеров достаточно много. И есть специфические способы определения поставщика, такие как анализ рынка, например, в 223-м тоже применяется, но в коммерческих закупках он в большей степени распространен. Почему? Потому что... Сначала определяется, скажем так, плацдарм для обеспечения конкурентности, потом у нас определяется пул поставщиков, потом среди них проводится конкурентная процедура. Есть процедуры, в рамках которых аукцион начинается с момента публикации, то есть у нас сразу любой поставщик может подать свои ценовые предложения. Есть крайние специфические способы, которые на данный момент времени у нас уже не имеют места быть, но были популярны в 2010-х, может быть, еще раньше годах, это закупка путем лотереи, тоже достаточно интересный способ, его применяли отдельные избранные заказчики, когда, например, торговались там страховые тарифы, которые фиксированы, да, и там нужно было выбрать победителя, и вот выбирали таким специфическим образом. Ну, опять-таки, у коммерческих заказчиков у них нет никаких ограничений в виде 223 и 44 федерального закона. У них есть задача осуществить поставку товаров, работ, услуг, информационная система. Это инструмент, который обеспечивает а, им поставку товаров, работ или услуг, и она должна быть простой, простой для заказчика и для поставщика. Следующий пункт, который стоит отметить, это тарифы. Он достаточно, скажем так, специфичен в части организации коммерческих закупок, потому что некоторые коммерческие заказчики, которые применяют свои собственные информационные системы, они не взимают тарифы с поставщиков. То есть для них самое главное получить максимальное, максимальное количество участников, осуществить конкурентную закупку, обеспечить им конкурентную среду, предоставить им возможность поставить свои товары, работы, услуги, получение выгоды за счет применения электронной торговой площадки. Это, скажем так, так, такая задача не стоит. А в этой связи, скажем так, Допустим, есть такой момент, когда некоторые коммерческие заказчики становятся субъектом 223 федерального закона, они достаточно болезненно относятся к применению тарифов электронными торговыми площадками, которые тоже, в свою очередь, являются коммерческими компаниями, ориентированными на получение выгоды. Выгода достигается за счет применения тарифов. И в этом отношении, скажем так, существует практика, когда сами коммерческие заказчики платят таким площадкам, обеспечивая работу своих поставщиков бесплатно в системе. Либо формируют на базе действующих площадок свои отдельные специализированные секции, где у них там своя Тарифная политика, которая, опять-таки, обеспечивает возможность более такого широкого доступа для их поставщиков. В этой связи, собственно, по тарифам можно отметить, что выигрывают те площадки, которые предоставляют для коммерческих заказчиков, наиболее выгодную тарифную сетку, наиболее распространенные универсальные, не универсальные, а индивидуальные тарифные планы либо работают вообще бесплатно для поставщиков, либо взимают плату заказчиков. Есть отдельные специализированные площадки, которые даже не являются корпоративными либо коптивными площадками, которые в принципе предоставляют бесплатно услугу заказчику и поставщику по всем закупкам, но допустим, ориентирован на получение какой-то политической выгоды. Такие аспекты тоже у нас в коммерческих закупках присутствуют. Значит, четвертый пункт клиент-ориентированность. Ну, это, наверное, такой, Краеугольный камень, основа, стержень скажем так, любой сферы услуг. Есть постулат в части оказания услуг. Это клиент всегда прав. И опять-таки клиент заинтересован в получении тех сервисов, которые помогут ему, скажем так, работать максимально эффективно и будут для него удобными. В этом отношении информационные системы, которые предоставляют не универсальный индивидуальный набор услуг, индивидуальный набор инструментов, они оказываются в при работе с коммерческими компаниями то есть возможность создания специализированной секции оформление ее в корпоративных цветах интеграция с витриной которая применяется на сайте коммерческого заказчика возможность индивидуальных настроек в части применения способов закупки user-friendly интерфейс. это тоже достаточно распространенное требование помимо всего прочего набор доп-функционала индивидуальное сопровождение англоязычная техническая поддержка круглосуточная англоязычная техническая поддержка допустим техническая поддержка с знанием китайского языка такое тоже часто бывает все это является достаточно весомым преимуществом в части применения информационных систем для коммерческих закупок и коммерческие площадки они сформировали такие практики достаточно давно ну и пятый пункт о котором стоит поговорить в части организации информационных систем для коммерческих закупок – это безопасность. Безопасность она должна быть во всем и везде, не только в работе в рамках 44-го и 223 федерального закона, но и, опять-таки, для сохранения коммерческой корпоративной тайны, для, скажем так, Выстраивание вертикали недоверия, на котором, допустим, у нас здесь структурное взаимодействие в ряде крупных коммерческих организаций, когда контроль администрирования, когда соблюдение технических регламентов, когда присоединение службы безопасности к проведению закупки, администрирования службы безопасности закупки на всех этапах. Это тоже достаточно распространенные требования, это тоже достаточно распространенный функционал информационных систем для коммерческих закупок. Вот пять пунктов, уважаемые коллеги, я хотел бы выделить в качестве основных аспектов, основных требований к информационным системам в рамках коммерческих закупок. Это то, с чего у нас коммерческие закупки начинались, как они развивались и, собственно, к чему мы пришли на сегодняшний день. В следующих, скажем так, слайдах. Хотелось бы поговорить о дополнительных э, сервисах информационных систем, о дополнительных э, важных э, направлениях развития э, организации коммерческого снабжения. Региональные представительства информационных систем – тоже немаловажно. Почему это становится, скажем так, было главным достаточно давно, и сейчас до сих пор тоже остается очень важным аспектом эффективной информационной системы для организации коммерческих закупок. Дело в том, что ряд крупных коммерческих компаний, в нашей стране тем более, в нашей стране, где у нас преобладает в экономике, Скажем так, сырьевой фактор. У нас есть ресурсодобывающие компании, подразделения структурные, филиалы и ДСО, которых находится у нас достаточно далеко в отдаленных регионах. В этом отношении работа в одном часовом поясе – это очень важное требование к информационным системам сейчас за счет применения, скажем так, Удаленного доступа многие, скажем так, информационные системы позволяют работать там из, из отдельных городов: там Москва, Петербург, Ростов, Новосибирск, и покрывают, скажем так, всю Россию. Своим сопровождением, но зачастую этого оказывается недостаточно. Из практики можно отметить, что, допустим, Якутск, Якутия или Чукотка, Камчатка, опять-таки, это те регионы, где у нас не всегда есть скоростной интернет, не всегда есть возможность удаленно решить какие-то вопросы во взаимодействии с заказчиком, особенно если речь идет у нас не только о снабжении, но и о сбытии. А сбыт тоже очень часто цифровизован у нас в коммерческих организациях и тоже осуществляется с применением современных информационных систем, нахождение на месте менеджера, который может, допустим, выдать ИЦП, провести очное обучение, настроить систему, настроить рабочую группу в рамках системы. Как-то, скажем так, своим физическим присутствием обеспечить проведение каких-то мероприятий для структурных подразделений, для отделов внутрикоммерческой организации – тоже очень важное преимущество. Опять-таки, с учетом тотальной удаленки, у нас опять-таки появился тренд на удаленную работу, но для отдаленных регионов в рамках коммерческого снабжения и коммерческого сбыта у нас до сих пор остается очень важным коммерческое присутствие. Работа с поставщиками. Как я уже говорил, конкурентность и экономия в закупках ⁇ это очень важный аспект в коммерческом снабжении. И здесь опять-таки у нас выигрывают информационные системы, которые обеспечивают максимальное вовлечение поставщиков за счет применения дополнительных сервисов. Такие сервисы у нас могут работать по принципу sales tech системы, который позволяет всем поставщикам в рамках региона проведения закупки, в рамках номенклатуры проведения закупки, в рамках... Привязки к отдельному заказчику, формировать пулы поставщиков, формировать эти пулы посредством предварительного отбора, настраивать систему под потребность конкретных поставщиков, строить тепловую карту по регионам, строить прогнозы, аналитические прогнозы, причем опираясь не только на те закупки, которые у нас объявлены в данный момент, но и планируются к объявлению в ближайшее время, вот именно таким образом активно работать с поставщиками во всех регионах. Есть конкретные примеры на уровне ряда крупных коммерческих компаний. Когда коммерческие компании достигали достаточно высокого уровня конкурентности, там до 20-25 заявок в среднем, даже на, на определенные типы процедур, вот Подобная конкурентность застигалась за счет скрупулезной работы с поставщиками. То есть сама по себе информационная система, которая представляет из себя инструмент для проведения закупок, она в этом отношении не даст такого результата. То есть информационные системы должны у нас развиваться и за счет доп. сервисов предоставлять широкий набор инструментария для проведения эффективного снабжения. Именно, скажем так, это является основным требованием коммерческих организаций, к проведению таких закупок и формирование центра компетенций поставщиков, производителей для отдельных коммерческих организаций либо для отдельных регионов. Это очень важный, очень важное направление, очень перспективное направление по предоставлению максимально эффективных сервисов в рамках коммерческих закупок. Что еще стоит отметить при организации работы с поставщиками в рамках коммерческих компаний? Дело в том, что у нас в рамках 44 и 223 федерального закона все время говорят о рейтингах поставщиков, что поставщики должны как-то скажем так, подтверждать свою деловую репутацию, всех этих поставщиков необходимо оформлять в рейтинге, в рамках этих рейтингов, возможно, гламгласно или негласно предоставление каких-то преференций, все это, конечно, на грани нарушения 135-го федерального закона, но так или иначе у коммерческих э, организаций в данном направлении э, более, э, скажем так, широкий плацдарм э, для действий, то есть э, коммерческие организации достаточно давно формируют рейтинги поставщиков, э, оценивают их деловую репутацию на основании ранее успешных исполненных договоров либо по иным критериям, и опять-таки в этом отношении формирование полов поставщиков, формирование рейтингов таких поставщиков – это тоже важное дополнение к применяемым информационным системам, и зародилось оно непосредственно при проведении коммерческих закупок. Как выстраивается у нас оптимизация работы с поставщиками? Ну, здесь схема достаточно простая. То есть у нас есть два направления работы с поставщиками на данный момент времени, которые применяются у нас передовыми информационными системами для коммерческих закупок. Это автоматизированное привлечение поставщиков и привлечение поставщиков посредством службы теле-маркетологов. Автоматизированное привлечение поставщиков строится у нас по следующей схеме. То есть любые поставщики, они за счет применения sales тех системы, могут настроить многокритериальный поиск и мониторинг тендеров. Тендеров, не только объявленных, но и запланированных. Подписаться на рассылку по таким тендерам. Эта рассылка может привязана либо быть к отдельному региону, либо к отдельному заказчику, к отдельной номенклатуре, к цене, к ряду критериев, которые у нас применяются при проведении а, таких закупок. Как только такая закупка у нас появляется а, в плане, либо в аналоге плана, который применяют коммерческие заказчики, а, либо у нас публикуется такая закупка в информационной системе за счет агрегаторов информации, они распространяются по всей сети, то поставщик у нас получает уведомление о том, что такой-то заказчик в таком-то регионе опубликовал либо планирует публиковать закупку, которая для вас интересна. Некоторые информационные системы, в частности, вот система Sales Tech мы пошли немножко дальше. Мы предоставляем поставщику сервис, который позволяет оценить вероятность участия конкурентов, конкурентов в такой закупке, процент их снижения и вероятность победы такого поставщика. Это такая сложная аналитическая система, которая строится на взаимодействии с единой информационной системой, с агрегаторами закупок коммерческих, которые тоже у нас в стране, в сети распространены. И, и, собственно, мы даем прогнозы нашим поставщикам по, скажем так, оптимальному их участию в закупках. Это такой первый такой подход с применением машинного обучения, с применением искусственного интеллекта, позволяющий поставщикам ну, скажем так, оптимизировать свое участие в электронных закупках. Второй подход, он более традиционный. Это работа службы телемаркетологов. Когда наши поставщики регистрируются в системе, <coughs> они делают отметку о том, в каких закупках они хотели бы участвовать, либо виды экономической деятельности отмечают, опять-таки, при регистрации. Также за такими поставщиками у нас... Из информационного, информационной системы подтягивается история их участия в закупке, история заключенных договоров, история поданных заявок и так далее. И, так далее. и у нас для телемаркетолога генерируется перечень поставщиков, которым было бы интересно участие в тех, тех или иных закупках <coughs> того или иного заказчика. И телемаркетологи звонят таким поставщикам, предлагают им помочь завершить регистрацию в системе, ответить на все интересующие их вопросы, ну и опять-таки подсказать как подать заявку, как найти интересующие закупку и прочее-прочее. То есть для, для большинства поставщиков тоже очень важен именно живой контакт. А, собственно, применение таких сервисов в тандеме они, я имею в виду интеллектуальный поиск и рассылка, и работа службы телемаркетологов они оптимизируют взаимодействие с поставщиками, обеспечивают максимально конкурентную среду. И, опять-таки, что очень важно, для коммерческих закупок. Значит, Как эти базы поставщиков формируются для формирования опять-таки, рассылки? Это взаимодействие с порталами, агрегаторами, тендеров. Ну и плюс еще, допустим, если взять нашу электронную торговую площадку, то у нас своя база поставщиков достаточно большая, более 600 тысяч зарегистрированных пользователей в системе в этом отношении. Скажем так, цифровой след у нас есть абсолютно у всех событий. Отслеживание данного цифрового следа позволяет нам формировать прогнозы, достаточно эффективные прогнозы для поставщиков оптимизации их участия в закупке. Что касается простоты системы, то тут тоже есть определенные дополнения, которые выгодно отличают ряд применяемых информационных систем от других информационных систем, допустим, формирование индивидуальных шаблонов, индивидуальных настроек для проведения закупок. Это уже со стороны заказчика, виды информационной системы UDC для коммерческих закупок. То есть сама процедура, само извещение, она представляет из себя 6 шагов. Каждый шаг у нас может быть заведен в шаблон, по каждому шагу у нас может быть сформулирован набор обязательных требований, исключены лишние аспекты при проведении таких процедур, все шаблоны могут сохранены могут быть сохранены в личном кабинете. Это позволяет нашим заказчикам достаточно просто выбирать необходимый для них шаблон, а менять только даты, прикреплять документацию, если опять-таки это требуется, и публиковать закупку, которая уходит у нас на нашу витрину. В единую базу, либо на витрину, интегрированную с сайтом самого заказчика, что позволяет ему повысить открытость таких закупок. Соответственно, заказчики тратят все меньше времени на работу с такой системой, и сама система выглядит достаточно просто, без нагромождений, которые у нас принято применять в рамках регулируемых закупок в рамках закупок в сфере 223-го либо 44-го федерального закона. А, Немаловажно в работе для заказчиков, для коммерческих заказчиков, это администрирование и контроль в сфере закупок. А, значит, выигрывают системы, которые опять-таки предоставляют возможность угружать многогодиатериальную отчетность по заданным а, требованиям. А, с к отчету. И модуль аналитики UTC, допустим, если его рассмотреть на данный момент времени, он предоставляет возможность у нас по основным показателям эффективности отследить все закупки, все действия в системе, выгружать их в виде конкретных графиков, отслеживать и среднее количество поставщиков, и топ по способам закупки, топ способов закупки по начальной максимальной цене, смотреть экономии в закупках и еще множество-множество различных применяемых критериев. То есть наша информационная система, в частности, позволяет нашим заказчикам контролировать и администрировать процесс снабжения для оптимальной работы в сфере проведения коммерческих закупок. Помимо всего прочего, сама система должна быть гибкой, то есть инструментарий информационной системы, должен позволять взаимодействовать с иными применяемыми информационными системами. У коммерческих заказчиков очень часто применяются системы для цифровизации финансовых отношений, договорных а, модулей а, работы, а, скажем так, с другими структурами, подразделениями. И в этом отношении электронная торговая площадка, как я уже, уже говорил ранее, она не может быть просто инструментом для проведения снабжения. Это скажем так, дополнительный элемент, дополнительный элемент пазла, который у нас укореняется э, в цифровую семью э, и, э, скажем так, позволяет на своем этапе эффективно проводить снабжение и избыт э, внутри коммерческой организации. А, значит, вот здесь на примере... Э, военно-промышленной компании можно рассмотреть э, модуль закупок в виде витрины закупок, который интегрирован с официальным сайтом заказчика. Здесь э, информация с электронной торговой площадки отображается э, в разделе закупки у конкретного заказчика и позволяет поставщикам, которые, допустим, посещают сайт, э, либо поставщикам, которые прошли квалификационный отбор и имеют допуск к таким закупкам, получать информацию о том, что объявлены интересующие их тендеры. Что стоит еще отдельно отметить именно в части квалификационного отбора и формирования пулов поставщиков. То есть работа по коммерческим закупкам, она подразумевает ну, конкуренцию несколько выше чем в закупках в рамках 223 и 44 федерального закона. В этом отношении для коммерческого заказчика очень важно в рамках этой высокой конкуренции в счет в угоду данной конкуренции не потерять качество товаров, работ или услуг, которые они получают посредством проведения таких закупок. В этом отношении у коммерческих заказчиков в большей степени, чем у заказчиков в рамках регулируемых закупок, распространена практика проведения предварительного отбора поставщиков. То есть поставщики делятся по отдельным номенклатурным группам, подтверждают свою квалификацию и оформляются в пол, эти пулы формируются там, на отдельные периоды. Есть пулы, которые формируются на один квартал, на полгода, на год. Есть даже пулы, которые формируются на два года. И в рамках действующих компетенций данные поставщики получают информацию о закупках, допуск, который они имеют за счет предварительного отбора. С одной стороны, это может выглядеть как некоторое ограничение конкурентности. С другой стороны, это, в принципе, достаточно эффективный способ взаимодействия с поставщиками, которые подтвердили свою деловую репутацию, либо подтвердили свою квалификацию. Собственно, для коммерческих заказчиков это тоже такое актуальное, перспективное направление которое достаточно давно применяется и развивается сегодня тоже достаточно активно. Значит, исходя из... Возможности отбора поставщиков, ряд информационных систем, применяемые коммерческими заказчиками, также позволяют у нас проверку контрагента по заданным критериям. То есть, так как опять у нас есть такое понятие, как цифровой след, у нас есть цифровизация базы налоговой, налоговых органов, цифровизация базы судебных решений, еще ряд баз, которые у нас подключаются к единой информационной системе, но я не имею в виду сейчас есть для публикации информации о закупках, а о информационной системе коммерческого заказчика, где у нас есть там... В применяемая для цифровизации финансовых отношений, бухгалтерской работы, взаимодействия с структурными подразделениями ДЗО и куда в электронная торговая площадка. Вот в рамках данной информационной системы у нас применяется модуль проверки контрагента, который позволяет у нас, допустим, даже при наличии предварительного отбора, при наличии квалифицированных поставщиков, которые проходят данный предварительный отбор, еще проверять деловую репутацию по заданным критериям, наличие налоговой задолженности, например, либо там судебных решений на этапе исполнения, балансовой стоимости и иных критериев, которые задаст нас задаст на заказчик для определения добросовестности поставщика. Все это тоже возможно и все это тоже достаточно активно применяется в коммерческих закупках. И коммерческие заказчики стали пионерами именно такой работы с поставщиками. Что касается безопасности, здесь стандартные требования, здесь возможность работать по VPM каналу защита от DDoS-атак. То есть здесь примерно требования пересекаются с с площадками, с информационными системами, которые применяются в рамках 44 и 223 федерального закона. Ну, зарядом исключений. Тут опять-таки на конкретных примерах мы можем предоставить возможность службе безопасности заказчика подключаться к этапу согласования заявки, когда от структурного подразделения ДЗО у нас на финансовый отдел уходит заявка в потребности в приобретении товара, работы и услугой, служба безопасности может подключиться там и задать некоторые вопросы. Почему на основании чего и так далее и тому подобное. Либо, когда на этапе администрирования закупки выгружается многокритериальный отчет, у нас опять-таки бухгалтер смотрит, почему там одноименная номенклатура закупалась одним способом закупки, а там не был проведен комплексный способ а, закупки, чтобы, скажем так, обеспечить максимальный допуск поставщиков, снижение цены, достижение экономии и прочее, прочее. Здесь а, возможность, вариативность применения средств контроля в рамках коммерческих закупок, она значительно выше, чем в рамках закупок по 44 и 223 федеральному закону. А, Собственно, это те базовые аспекты, специфики коммерческого снабжения, уважаемые коллеги, которые у нас сформировались в рамках коммерческих закупок достаточно давно и применяются на сегодняшний день. Но, условно говоря, какие тенденции у нас намечаются сейчас и к чему мы придем в перспективе? В перспективе организации коммерческого снабжения. Как я уже немного говорил ранее, электронная торговая площадка в коммерческих закупках ⁇ это уже, скажем так, не отдельный элемент, который обеспечивает исключительно закупки, это уже такой кирпичик вот в цифровой семье. Это информационная система, которая, возможно, даже выходит за пределы закупок и снабжения, которая обеспечивает цифровое взаимодействие внутри всей коммерческой организации, которая обеспечивает контроль администрирования, которая обеспечивает цифровизацию закупки локальных товаров, работ, услуг. В общем, на данный момент времени наметилась очень четкая стойкая тенденция, и проявляется на в основном в рамках коммерческого снабжения, что применяемая информационная система в условиях растущего центра тен, тренда на цифровизацию не может ограничиваться исключительно закупками. В частности, электронная торговая площадка в коммерческих закупках должна стать более чем информационной системой для закупок, она должна стать неким цифровым модулем, который обеспечивает и подготовительную работу, и коммуникативную работу, и согласовательную работу, и работу в сфере контроля за закупками – и работу в рамках цифровизации закупок локальных товаров, работу услуг. В общем, многофункциональный цифровой инструмент. И если посмотреть на рынок электронных торговых площадок, которые у нас, скажем так, в большей степени сейчас скажем так включают в себя площадки, ориентированные на закупки в рамках 44-го и 223-го федерального закона. То в рамках нормативных регулируемых закупок площадки у нас, к сожалению, все больше смотрят в сторону закупок. Ну вот их там отобрали, утвердили для закупок по 223-му МСП и 44-му федеральному закону. В принципе, у них все неплохо. И как-то задумываться над развитием IT-сервисов для бизнеса, ну за редким исключением, там при работе с крупными госкомпаниями, госкорпорациями в рамках 223-го федерального закона либо с компаниями, которые были коммерчески, стали субъектом 223-го федерального закона и принесли туда требования, свои требования к информационным системам, то здесь, да, возможно, такая работа ведется. Но, опять-таки, в регулируемых закупках электронные торговые площадки, они больше сосредоточены все-таки именно на процессе снабжения на удовлетворение потребностей заказчиков в товаре, работе или услуге. Перспективные сервисы информационных систем, перспективные сервисы электронных торговых площадок, они, разумеется, все больше и больше разбиваются в рамках коммерческих э, закупок, в рамках коммерческого снабжения. А что это за сервисы? На что тут стоит обратить отдельное внимание, уважаемые коллеги? Ну, в первую очередь, система автоматизации снабжения и сбыта. системы которые подразумевают вовлечение всех структурных подразделений и ДЗО э, в коммерческое снабжение когда на уровне конкретного отдела, на уровне конкретной организации, филиала, либо дочернего общества формируется потребность товаре, работы, услуги. Данная потребность в рамках информационной системы уходит по настраиваемому маршруту, допустим, на согласование в финансовый отдел, в дальнейшем она идет на согласование в бухгалтерию, где производится сопоставление со сметной статьей, в дальнейшем она идет на согласование в службу безопасности, которая оценивает перспективу проведения такой закупки корректно в сад, в есть с регламентом, в дальнейшем администратор ее утверждает, закупка формируется в аналог плана и в дальнейшем тендерный отдел проводит конкурентную процедуру, либо иную процедуру в зависимости от требований. То есть, опять-таки, такая единая цифровая семья, которая подразумевает... Проведение всего спектра снабжения от момента формирования потребности до момента исполнения, подчеркиваю договора. То есть информационные системы в рамках коммерческого снабжения, они еще и договорную э, работу э, цифровизуют. То есть у нас электронный документооборот, подписываются электронный документ, электронные акты приемки, товарные накладные, все опять-таки у нас, э, скажем так, в цифровой форме. Следующий момент – перспективное направление в развитии, которое было сформулировано и активнее всего развивается в рамках коммерческого снабжения, это региональные корпоративные маркетплейсы. Чаще всего у нас закупки в электронной цифровой форме проходили в основном крупные, потому что больше денежных средств расторговывалось по таким закупкам. Были, скажем так, сформулированы лимиты на проведение закупок малого объема. Эти лимиты у нас имеют место быть и в 223-м и в 44-м федеральном законе. Ну и в коммерческих закупках они, скажем так, тоже в обязательном порядке представлены. Но если в 227 и 44 федеральном законе у нас а, максимальный ценовой порог проведения закупки а, малого объема вот по 44 600 тысяч рублей, по 227 500 тысяч рублей, то у коммерческих заказчиков у нас закупка малого объема может быть... И миллион, и до трех миллионов, и до 8 миллионов есть отдельные такие случаи. И чаще всего такие закупки в меньшей степени администрируются, в меньшей степени регламентируются. Но до поры до времени цифровизация распространяется и, и на малые закупки в том числе, несмотря на то, что они в коммерческих закупках э, вовсе и не малые, а, скажем так, Побольше большинству закупок в 44-м федеральном законе. Но тем не менее, опять-таки, локаль, локальные закупки типовых товаров работали услуг через маркетплейсы это тоже современный тренд. Это тренд, который подразумевает формирование каталогов, корпоративных каталогов для отдельных заказчиков, региональных каталогов для группы заказчиков. В данные каталоги добавляются товары работы, услуги поставщиков. Эти поставщики могут проходить предварительный отбор, подтверждать свою квалификацию. Закупки через каталог могут проходить в конкурентной форме, причем торговаться может не только ценовой, но и заданные Критерии, как, допустим, Marketplace OTC. То есть, такую систему мы применяем а, уже достаточно давно. А, максимально она у нас развилась за 20-й год в период пандемии, период самоизоляции, когда у нас цифровые сервисы к цифровым сервисам было обращено максимальное внимание. Корпоративные Marketplace, в том числе <coughs> корпоративный Marketplace OTC, стал достаточно популярным направлением, и опять-таки, как я подчеркнул, направлением перспективным. То есть, за цифровизацией малых закупок у нас ну, не побоюсь сказать, будущее коммерческого снабжения, потому что достаточно большие объемы таких закупок, коммерческих заказчиков в том числе. Сервисы предаккредитации оценки дела репутации – да, уже тоже немного поговорили. То есть поставщики должны подтвердить свою квалификацию. Скажем так, после они могут быть включены в пул. Эти пулы могут быть ориентированы на отдельную номенклатуру, на… Локальные закупки типовых товаров, работ услуг через маркетплейсы, то есть по любому направлению. И в этом отношении работа с такими поставщиками по с применением э, информационных систем для оценки деловой репутации – это тоже э, перспективное направление. Умные системы оптимизации продаж. Разумеется, у нас э, в коммерческих закупках, в коммерческих организациях. Оцифрован достаточно давно не только снабжение, но и сбыт. Сбыт, например, непрофильных активов, неликвидного имущества, либо там невостребованных остатков и еще ряда категорий товаров, работ или услуг. Скажем так, если мы применяем цифровые системы для снабжения, почему не применить их для сбыта? И здесь в этом отношении у коммерческих компаний тоже гораздо больше свободы, чем у компаний в рамках 44-го и 223 федерального закона. Соответственно, применение цифровых систем оно тоже является перспективным направлением. В частности, опять-таки, наша компания имеет модуль для организации и продажи непрофильных активов, неликвидного имущества со всеми преимуществами электронных торговых площадок. Это те преимущества, скажем так, о которых я тоже говорил ранее, это настраиваем маршруты согласования, формирование шаблонов процедур, привлечение оценки независимой экспертизы. Все это в рамках информационных систем проходит с максимальным уровнем эффективности. Многочисленные финансовые сервисы – это, скажем так, тоже непаханное поле для цифровизации, когда у нас в рамках коммерческих компаний применяются модули, позволяющие, допустим, даже доходит до того, там работники коммерческой компании могут оформить займ через информационную систему, которую они используют для снабжения, для закупок, под какой-то минимальный процент. Это не микрозаймы, которые у нас скажем так, под грабительский процент сейчас оформляются, а корпоративная система, которая ориентирована на проведение снабжения и избыта внутри организации, имеет дополнительный модуль, как э, займ денежных средств под 0,1% годовых. Такая практика тоже э, имеет место быть. Ну и, разумеется, многое-многое другое. Почему многое-многое другое? Потому что, потому что цифровые системы, в рамках коммерческого снабжения они, по сути, могут выстраиваться до бесконечности, пока нет такого строгого, строгой регламентации, как в нормативных закупках. То есть компоновка данных модулей, внедрение данных модулей, интеграция данных модулей с применением действующих информационных систем создает некоторую цифровую империю в рамках которых сосредоточены у нас закупки и снабжения, сбыт, закупки типовых товаров, работ, услуг, настройки взаимодействия с согласованием, многокритериальная отчетность, финансовые сервисы. То есть, по большому счету, это уже действительно цифровая империя, которая обеспечивает компетентное, высокоэффективное цифровое взаимодействие внутри применяемых информационных систем для снабжения избыта. Значит, на что тут стоит обратить внимание в части именно оформления перспектив развития цифровых систем, здесь наблюдается некоторое расхождение информационных систем, которые применяются для коммерческих закупок, информационных систем, которые применяются для закупок в рамках 44 и 223 федерального закона. Почему? Потому что в рамках 44 и 223 федерального закона электронные торговые системы, в частности электронные торговые площадки, как я уже говорил ранее, ориентированы в основном проведение закупок, потому что это их э, поле деятельности, это их, э, скажем так, информационная среда. Они на ней зарабатывают свои деньги, ну и там складывается тенденция, которая все больше и больше переводит взаимодействие в рамках как закупок и снабжения в единую информационную систему. Поэтому есть существенные риски для электронных торговых площадок в рамках 44-223-го федерального закона, что то сервисы, которые они активно развиваются, просто перекачивают в ЕИС, а электронные торговые площадки, они окажутся немного за скобками, собственно. поэтому они в меньшей степени заинтересованы в развитии, чем коммерческие информационные системы. И, собственно, чем бы хотелось подытожить, уважаемые коллеги, практику, скажем так, проведения коммерческих закупок, коммерческого снабжения, коммерческого сбыта. Дело в том, что эта практика... Достаточно разнообразно, и у каждой организации применяется своя информационная система, которая настроена по своим регламентам, которая затрагивает именно свое поле деятельности и ориентирована на ряд особенностей той или иной коммерческой организации. В этом отношении очень интересно такими практиками делиться, очень интересно такие практики обсуждать. И, скажем так, все более и более востребованные – это площадки для обсуждения передовых практик в части организации коммерческого снабжения, в части организации коммерческого сбыта и в части, в принципе, цифровизации того или иного направления. Мы в рамках своей компании AOTC, скажем так, активно взаимодействуем с Лигой цифровой трансформации. Это площадка, в рамках которой у нас формируются лучшие кейсы в сфере коммерческого снабжения, коммерческого сбыта и цифровых взаимоотношений в целом. В частности, в 2021 году мы тоже планируем собраться обсудить лучшие практики цифровой трансформации коммерческих компаний в том числе. На сайте лиги цифровой трансформации, который указан у нас по ссылке. Вы сможете ознакомиться с тем, какие требования у нас предъявляются к участникам лиги, к конкурсантам лиги. Мы с удовольствием хотели бы увидеть ваши практики, уважаемые коллеги. Обменяться опытом с передовыми компаниями в сфере цифрового снабжения, цифрового сбыта цифровой трансформации в целом. Поэтому предлагаем вам принять участие в 2021 году, скажем так, в посткарантинном году, когда все уже достаточно сильно соскучились по очному взаимодействию. В заседании, в съезде Лиги цифровой трансформации в конце апреля ждем вас в прекрасном теплом городе Сочи с вашими передовыми практиками в сфере организации цифровой трансформации. Подтверждение, скажем так, моих слов Скажем так, если мы применяем требования квалификации поставщиков в рамках информационных систем, то информационная система тоже должна подтверждать свою квалификацию. В этом отношении А у нас, скажем так, тоже имеет достаточно, достаточно много наград, подтверждающих наши заслуги на рынке. Поэтому, скажем так, большое вам спасибо, уважаемые коллеги. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Так, так, так. Так, вот мне подсказывайте, что презентация была не на весь экран. Угу. Ну, мы презентацию направим вам по итогам данного мероприятия, уважаемые коллеги. То есть там есть, будет возможность ознакомиться со всеми слайдами. Подскажите, пожалуйста, есть вопросы по представленной информации? если есть вопросы то можете писать в чат так вот у нас есть слушатель который хочет высказаться напишите пожалуйста в чат ваш вопрос. коллеги, ну если вопросов нет, то можете задавать опять-таки их впоследствии, я сейчас с удовольствием передаю слово моему коллеге Альбитскому Павлу Костантиновичу, который поделится именно передовыми практиками в сфере организации коммерческого снабжения, на примере конкретных организаций. Я отключаюсь, большое вам спасибо. Да, всем здравствуйте, всем доброе утро. Или добрый день, не знаю, как правильно сказать. Давайте проверим звук. Слышно, видно? Если все хорошо, то начинаем. Я пока запущу презентацию. Слышно, видно? Все супер. Значит так, мы с вами поговорим немножко о таких более прикладных вещах. Да, хотя Сергею спасибо, он начал там про электронные сервисы да, у нас говорить. Это тоже важно сейчас, да, развитие электронных сервисов. А Сергей у нас также поговорил, немножко рассказал о... Лиги лиги да, а, закупщиков, которые будут проводиться. Вот, а мы сейчас как раз будем немножко с вами поговорим еще и о Лиге, вот о кейсах, да, о практике Лиги, которая у нас была. Сейчас я запущу презентацию. И мы с вами начнем. Итак, у нас с вами сегодня сейчас вот да, такие две небольшие темы которые мы с вами рассмотрим. Мы коротко с вами пройдемся да, по этим темам. Но вот на чем-то остановимся. Две части небольшие. Первое, да, это вот то, что у нас было в прошлом году. Естественно, мы с вами не будем говорить там о том, что случилось, да, там, об изменении какой-то системы, о там, коронавирусе, о вот этой пандемии. Это все немножко не о том будет. Вторая часть будет как раз те самые лучшие практики, та самая лига закупщиков, которая проводится уже не первый раз. И в прошлом году, да, у нас такая тематика была более коммерчески ориентированная. Да, до этого как-то лиги проводились больше с прицелом на закупки подвесить 23-м регламентированные закупки, там 44-й иногда был. А вот сейчас, да, у нас с прошлого года, с 2019 года последняя лига проводилась, она больше ориентирована на коммерческих заказчиков, и сейчас вот как раз вот эта тенденция, она распространяется. Да, можно говорить о том, что коммерческие закупки, они там более перспективные, да, с точки зрения там каких-то фантазий, да, и инструментов, которые можно применять, потому что тогда, когда что-то жестко зарегламентировано, там вроде как далеко от этого не отойдешь. В коммерческих закупках в этом плане все попроще, поэтому некоторые вот эти вот кейсы, да, которые мы сегодня с вами посмотрим их всего шесть здесь которые я хотел бы так обратить внимание на них они некоторые возможно, и в регламентированных закупках некоторые чисто коммерческие закупки да почему потому что нет вот каких-то жестких рамок для использования этого все естественно хотел бы начать с чего в прошлом году мы с вами столкнулись вот с этой проблемой да? коронавирус там пандемии все ограничения самоизоляция до да, самоизоляция вообще такое слово да Введенное в прошлом году было очень массово введенное. И естественно, да, мы говорить о том, что случилось-то не будем, но, естественно, вот то, что произошло, оно очень сильно повлияло на систему закупок всех заказчиков. И 44-й, да, там вот в этих жестких регламентациях, да, немножко систему как-то подкрутили под то, что произошло. Да, какие-то ограничения сняли, там какие-то послабления. В 223 м тоже начали применяться новые инструменты, и массово, вот это все. Да, что произошло, очень хорошо, положительно сказалось на коммерческих закупках. На коммерческих заказчиках, которые, в общем-то, не регламентированы, да, не, не ограничены, чем вот, в части выстраивания, перестраивания, даже так правильно сказать, своей системы закупок. Поэтому здесь да важно не то, что случилось, а к чему это привело, да и действительно многие там заказчики о каких-то вещах не задумывались раньше там, до вот этой вот самоизоляции, но когда это все случилось, многие стали задумываться о том, что давайте мы систему то немножко поменяем, да, переведем как-то более в электронную форму, какие-то новые инструменты найдем для того, чтобы можно было проще работать с поставщиками, как-то более лояльно подходить, может быть, поставщикам или более качественно как-то попроще да, отбирать себе этих самых поставщиков поэтому на самом деле вот это все да вот эта самоизоляция это такой очень большой вектор развития дальнейшего системы закупок в первую очередь коммерческие понятное дело что многие там заказчики которые работали и в рамках регламентированных закупок они задумались о перестройке систем но там это меньше меньше да есть вариантов это сделать поэтому вот мы больше будем говорить в разрезе коммерс коммерческие заказчики Естественно, даже на уровне государства, да, многие сервисы в рамках самоизоляции, они переходили в электронную форму, поэтому одним из таких трендов, да, прошлого года стала именно электронная форма закупки. Пример здесь ФАС России, да, и вообще территориальные органы УФАС, понятно, что суда они мало отношений имеют, но пример отличный, когда много лет УФАС, ФАС России обещала электронное рассмотрение жалобы, случилась самоизоляция, и сразу Бац и за очень короткий срок спустилась система электронного рассмотрения, дистанционного рассмотрения жалоб, которая до сих пор сохраняется. Понятно, что система она там была не совсем совершенна, да, она там требует доработок, да, там связью, проблемой, но в любом случае, это да, вот такой рывок, да, прорыв в рамках вообще закупочной деятельности. Естественно говоря о вот том, что случилось в прошлом году, можно говорить о том, что это повлияло на всю систему закупок вот эта самоизоляция. На все этапы закупки, на подготовку, на проведение, на работу с поставщиками, на подведение результатов да и выбор поставщика победителя, на исполнение договора. И если мы говорим о каждом вот этом этапе, действительно, что получилось? Смотрите, подготовка к закупке вы да, Очень сильно стали развиваться сервисы работы с внутренними заказчиками. Да. В первую очередь, под внутренним заказчиком я говорю: вот подразделения, да, департаменты, отделы, которые инициируют закупку, да, которые говорят о своей потребности. Если раньше да, во многих организациях это было вот так понятийно, да, либо через CRM-систему какую-то, то сейчас эти системы стали выстраиваться более активно. И это сбор потребностей, это планирование, это уход от бумажных каких-то документов, от электронных таблиц тех же самых как да, экселевских, в какие-то более продвинутые сервисы, где сразу потребность можно формировать, передать все это закупщикам, в каких-то системах это можно согласовать с закупщиком, с юристами и начать размещение уже. То есть здесь, да, естественно, на уровне подготовки к закупке уже даже возможна интеграция системы учета сладких остатков, планирование системы в рамках вот этого закупочного процесса. Естественно, во многом это повлияло вот в рамках самоизоляции. При проведении закупки. Здесь основное развитие, как мы с вами сказали, уже получили электронные площадки. Понятно, если раньше, да, это бумажное заключение договора, возможно, там, прямого договора, да, если вы не торгуете даже. Сейчас возможно использование электронных площадок без заключения прямого договора. Сервисы в электронных площадок такие есть, Сергей об этом говорил. И, естественно, да, возможность сокращения вот этого контакта да, до минимума с победителем, с поставщиком, с контрагентом, она возможна с использованием электронных площадок, сервисов электронных площадок. В том числе получила в такое второе дыхание, да, наверное, в прошлом году, интеграция систем внутренних заказчиков, 1С, каких-то систем, CRM-систем и сервисов электронной площадки. То есть это и выгрузка да, документов с систем заказчика в электронную площадку, это и обратная интеграция, это и учет остатков, это и отчетности и все прочее. Естественно, в рамках закупки произошла смена, в рамках вот этого пандемии, да, в рамках самоизоляции произошла смена вектора работы с поставщиками. И естественно, да, здесь были такие два варианта развития событий очень больших. И первый вариант был, что поставщиков стало меньше, да, там сократились рынки сбыта, да, там какие-то поставщики закрылись, невозможно было работать в некоторых регионах за счет того, что был ограничен проезд по региону. Да, Заявку-то можно было подать через электронные площадки, а вот работу уже непосредственно, поставка, например, в некоторых регионах была ограничена только вот самим регионам. И в некоторых случаях до да, поставщиков количество сократилось на процедурах. Но в некоторых случаях, наоборот, количество поставщиков выросло. За счет чего? За счет того, что те, кто остался, они стали искать новые рынки сбыта. Естественно, через электронные площадки да, это просто было сделать, заходить туда, где раньше еще не участвовали. Поэтому, естественно, здесь с одной стороны произошло снижение количества участников, Значит, вроде как с участниками надо там, как менять обеспечительные меры для того, чтобы повысить лояльность к участникам. С другой стороны, за счет того, что произошел рост участников в некоторых закупках, да, там по поставке, по поставке каких-то медицинских изделий, да, произошел рост количества участников. То есть начали искать новые рынки сбыта. Здесь, наоборот, надо жестче было относиться к участникам. То есть возможно применять какие-то системы предквалификации, да, когда мы выбираем пул проверенных поставщиков, и из них уже выбираем победителя в нашей закупке, конкурентно или конкурентно заключая прямой договор. А вот о применении сервиса и методов предквалификации мы с вами еще чуть дальше поговорим потому что это такой достаточно распространенный инструмент у некоторых заказчиков распространенный и это одна из один из кейсов лиги как раз вот применение механизмов предквалификации вот поэтому естественно здесь работа с поставщиками он тоже претерпела некие изменения да это и с одной стороны лояльность к поставщикам давайте к ним более лояльно относиться чтобы повысить их да, Количество на наших закупках. С другой стороны, это и какие-то более жесткие меры по отбору контрагента. В части того, что участники идут туда, где у них нет опыта, открывая новые рынки сбыта для себя. И, возможно, чтобы перестраховаться от срыва поставки, возможно, заключение дублирующих договоров. Об этом мы тоже с вами поговорим чуть дальше. Это один тоже из кейсов лиги, который мы с вами рассмотрим. Заключение дублирующего договора. Оно тоже вторую такую жизнь жизнь получила при самоизоляции, при пандемии. Почему? Потому что да, в некоторых случаях идут где, возможно, они не справятся со своими закупками, и чтобы перестраховаться от непоставки, перестраховаться от того, чтобы не получить то, чего мы хотим, да, перестраховаться от срыва, вот удовлетворения наших потребностей в товарах, работах, услугах, естественно. Возможно заключение дублирующих договоров, параллельных договоров. И это один из кейсов Лиги, который вот мы с вами рассмотрим чуть дальше. Ну естественно, вариант проверки контрагента. Естественно, проверка контрагента должна осуществляться. Это какие-то принципы добросовестности, это какие-то требования, там, наличие задолженности, судебных дел. Все это можно сделать через специальные сервисы, которых сейчас достаточно много. И все это можно сделать, опять-таки, через электронные площадки. Такие сервисы тоже существуют по проверке контрагента через электронные площадки. Поэтому вот здесь система электронных закупок, она не только система, которая позволяет подать заявку да, и вскрыть эту заявку. Это система, которая позволяет собирать потребность, собирать данные о том, что нам нужно купить, да, какое-то долгое планирование. Это рассмотрение заявок, это проверка контрагента, это система отчетности. Поэтому вот здесь да, система проверки контрагентов – это тоже такой момент, который стал появляться на электронных площадках. Естественно, развитие да, получило и дополнительный выбор, какие-то сервисы выбора победителя. Если раньше да, мы говорили о том, что вот мы провели закупку, да, там, вскрыли заявки, дальше мы собираемся комиссионно, например, выбираем победителя, то сейчас… Вот дополнительное развитие получили сервис электронного заседания комиссии, да, когда на основании а, на основе Zoom а проводится электронное заседание комиссии, запись, естественно, сохраняется. Подписание протокола происходит электронными подписями, и в этом случае сбор миссии, да, очный сбор комиссии не нужен. Поэтому такие сервисы, да, они существуют не просто как на платной основе, они существуют на бесплатной основе сейчас в рамках электронных площадок. Об этом Сергей тоже говорит. Плюс электронное согласование документов, да, у некоторых заказчиков применяются какие-то CRM-системы, в которых происходит согласование документов, закупочной документации, договора, возможно, экспертиза поставленных товаров в электронной форме. Здесь же такие сервисы возможны и на электронных площадках поэтому вот за счет развития сервисов до да, система получила такой вторую жизнь вот это вот заочного голосования заочного согласования Естественно, да, сокращение сроков, удобство проведения – это все результат введения вот этих сервисов, электронного заседания комиссии, электронного согласования и так далее. Ну и последнее, что хочется сказать, это исполнение договора. Опять-таки, при исполнении договора, да, есть привычка бумажной работы с договорами, но все-таки сейчас есть активное введение системы электронного активирования. Электронного документы оборота по приемке результатов по договору, да, когда поставщик вам не передает документы бумажные, все эти документы отправляются в электронной форме, электронное актирование происходит да, на основании подписания электронной подписью в сервисах электронной площадки. И все это выгружается сразу в рамках вот объема поставки. Вы сразу видите, что поставлено, какие потребности еще надо закрыть. Поэтому в целом то вот эта система да, за счет самоизоляции, все этапы системы, начиная от подготовки, заканчивая исполнением договора, они в целом образуют какое-то там такой общий электронный контур закупки. И вместо введения, вот у нас такая первая часть была, к чему я все это говорю? к тому что в целом э, использование электронных сервисов, даже одной какой-то части, да, на, на уровне электронной площадки, это уже там, достаточно положительный эффект. Но если это все использовать массово, начиная там, от планирования закупки, заканчивая э, исполнением договора, это какой-то более такой ощутимый эффект дает, как это принято сейчас говорить, синергетический эффект. И на примере прошлого года очень хорошо было видно, кто был готов к самоизоляции, да, к уходу на удаленку, а кто нет. У кого эти сервисы были, там, даже в каком-то полу-зачаточном состоянии, гораздо проще справились с тем, что произошло в прошлом году, быстро перестроив систему, собрав ноутбуки, уйдя домой на работу. Те, кто работал вот так по-старому, да, как-то в большем бумажной форме, да, какие-то бумажные заявки, бумажное актирование, тем, конечно, было гораздо сложнее. Поэтому вот эта система электронной торговли, да, в общий контур электронных торгов, она получила в прошлом году такую вторую жизнь, и сейчас да, на примере прошлого года видно, что это было действительно положительно. То есть вот эти затраты, временные затраты, в некоторых случаях денежные затраты. А почему в некоторых случаях? Потому что большинство сервисов -то они бесплатные. Да, электронное там, заседание комиссии, проверка контрагента, они в большинстве случаев бесплатные, если это в контрэлектронной площадке. Поэтому затраты-то в основном временные на перестройку системы,?? Там, на обучение сотрудников, на то, чтобы просто справиться с тем-то новым. Это же тоже большие да, временные затраты. Они не пропали зря. Сейчас многие компании вот на основании того, что случилось в прошлом году, уже работают по-новому в рамках вот какого-то единого закупочного процесса в электронной форме. А это так вместо вступления. Да, то, что в целом-то можно подумать над тем, чтобы как-то в электронную всю вот эту систему свои закупки переводить. Да? А Второй наш вопрос сегодня это лучшие практики закупочные. И здесь у меня есть шесть кейсов, которые у нас поднимались, как раз обсуждение этих кейсов поднималось на прошлых мероприятиях. Это не обязательно прошлая лига, прошлый 2019 год, ну, год, да, потому что 2020 год там внес свои корректировки, да, не смогли мы собраться, провести все это мероприятие. Вот, поэтому последняя лига была в 2019 году. Это не обязательно кейсы 2019 года, да, это кейсы, которые возникали там и за рамками лиги, но заказчики, которые принимали участие в лиге закупщиков, и, возможно, поучаствуют и в следующей да, лиге в этого года. Здесь есть 6 кейсов. И шесть кейсов, так или иначе, они положительно повлияли на систему закупочных заказчиков. Некоторые из этих кейсов, такие достаточно новые, а их мало кто применяет. Некоторые из этих кейсов, они лежат на поверхности, и о них просто как-то многие не задумываются. Некоторые из них, вот из того, что мы посмотрим, применяются в рамках тех же самых 223-го закона, но в рамках коммерческих закупок, да, их немногие заказчики применяют, хотя эффект тоже положительный. Давайте вот к ним сейчас, к этим кейсам мы вернемся. Первый кейс, первый такой вот пример, который хочется привести, это пример одного крупного заказчика коммерческого, направленный на то, что система закупок очень сильно зависит от того, что вы размещаете, что вы пишете. Здесь речь идет о конкурентной закупке. И здесь первый пример направлен на... Улучшение, более простую работу с вашими даже не поставщиками, а потенциальными поставщиками, участниками закупки. Естественно, да, еще раз скажу, что речь идет о конкурентной закупке. Заказчик размещает электронные закупки. То есть закупка проводится в электронной форме, на электронной площадке. Да, здесь, естественно, это еще. У заказчика. Давно применялась система электронных закупок, но в рамках закупок, которые размещены, были достаточно большие сложности для участия с точки зрения понимания. То есть участники не совсем хорошо понимали, что у заказчика происходило, что у заказчика за потребность, какие условия поставки и так далее. Пример, который можно здесь привести: заказчик размещает на электронной площадке закупку. Вот здесь вот внизу слайда перечислено прямо дословно, как закупка была размещена. Закупка автомобиля Газель, дизель объем и иных требований к товару нету то есть никакие иные требования к товару не перечислены и к чему это ведет это ведет к тому что по сути это поставщики не понимают а что надо сделать в этой ситуации какой автомобиль нужен как вся закупка проходит а у заказчика проводили закупки конкурентно интересным способом они были двухэтапные первый этап это сбор заявок через электронную площадку а второй этап это такое будем так говорить обсуждение того что поступило и комиссия заказчика выбирала с кем лучше заключить договор да, кто предлагал лучшие условия заключения договора. Вот на первом этапе происходил сбор потребностей через электронную площадку. На первом этапе было размещено, так назовем это в кавычках, извещение на покупку автомобиля, газель, объем двигателя. Все, больше ничего не написано. Естественно, проблемы возникали когда? Очень малое количество участников, потому что участник не понимает, а что от него хотят. Да, какие дополнительные комплектации? Какие условия поставки? Это все не было прописано. Естественно, первое, с чем сталкивались поставщики потенциальные, это отсутствие возможности нормально. Сформировать ценообразование. Я не понимаю, какие расходы заложить туда, какой автомобиль потребуется, потому что на втором этапе, возможно, заказчик от меня попросит что-то с какими-то навесками, с какими-то комплектациями дополнительными, а у меня, может быть, нет возможности даже это приобрести. Возможно, эти комплектации сильно повлияют на цену. Это все не было заранее указано, не было заранее прописано, какие там возможные доработки, комплектации. И поставщики, естественно, не заинтересованы в, этом, в этой закупке. Почему? Потому что ну, я не понимаю, чего от меня хотят, чего от меня хочет заказчик. Поэтому здесь первый пример – да, это невозможность поставщика нормально сформировать ценообразование. Напишите поставщику, что нужно сделать. Напишите поставщику, что вы от него хотите. И в этом же примере абсолютно полностью укладываются и еще такие ошибки заказчика – это короткие сроки поставки, короткие сроки подачи заявки. В размещены вот эти извещения были со сроком поставки, сроком подачи заявок, в некоторых случаях один рабочий день. Естественно, да, срок никак не регламентирован там по закону, да, это внутренние ваши локальные документы подачи заявок. Если вы размещаете какой-то там запрос цен, ну укажите срок подачи заявок побольше там. Три дня, четыре хотя бы рабочих дня, чтобы эту закупку можно было найти, чтобы можно было понять, что вы хотите, и чтобы можно было сформировать какое-то свое предложение. Естественно, если у заказчика большинство таких извещений размещены на срок один рабочий день прием заявок, то поставщики просто не успевали либо найти закупку, либо аккредитоваться на площадке, либо просто сформировать свое предложение, но ну, понять, что от него хотят. И туда же укладывался еще один пример обеспечения заявки. Да, обеспечение заявки, обеспечительные меры ⁇ это положительная вещь. Она в целом иногда нужна, особенно вот с учетом до да, прошлого года. Там многие компании в предбанкротном состоянии находятся. Возможно, да, какие-то обеспечительные меры, перестраховка там денежное обеспечение, финансовое обеспечение, оно нужно. Но оно должно установлено быть адекватно и размерной, исходя из того, что вы закупаете. У заказчика большое количество вот таких закупок, да, на примере того, что мы посмотрели, вот этот газ, газель, Установлено было обеспечение в таких закупках 5 рублей. Естественно, обеспечение 5 рублей при стоимости машины там, в несколько миллионов, оно не направлено на защиту там, интересов заказчика. Это скорее какой-то блокирующий фактор для участия поставщика. То есть я хочу подать заявку, но мне на счету нужно 5 рублей. Я не успел завести деньги при малом сроке подачи заявок. Я не могу подать заявку. Но при этом 5 рублей оно никак не страхует заказчика от там не заключение договора. Или если это финансовое обеспечение договора, то оно никак не страхует заказчика от неисполнения договора. Поэтому обеспечение заявки вообще финансовое обеспечение, да, обеспечение заявки, договора это положительная вещь. Но оно должно быть все-таки установлено соразмерно, исходя из того, что вы закупаете, какую стоимость. Ставить обеспечение вот просто исходя из того, чтобы оно было, 5 рублей не имеет смысла. Естественно, вот это все влияло да, на количество участников процедуры. И еще два таких важных момента в этом же кейсе, на которые обратили внимание. Нет четких требований к участнику, нет четких требований к выбору победителя. Заказчик формирует такое техническое задание, да, такое извещение, закупка газели. Четких требований, кто является участником, чем он должен обладать, опытом поставки, какими-то ресурсами по, возможно, гарантийному обслуживанию, не установлено. И эти все требования всплывали уже на втором этапе, когда с участниками да, там в электронной форме или в очной форме проходили какие-то какие консультации, какие-то переговоры. С целью выбора победителя в этой закупке. И эти условия не были прописаны. И если участник подавал заявку, возможно, в будущем, да, на втором этапе закупки, он сталкивался с каким-то доп. требованием, которое он не мог, естественно, исполнить. И то же самое касалось четких, выборов, условий, чет, четких условий выбора победителя. Если у меня прописано требование поставки к газели, а на втором этапе проведения закупки, вообще в ходе закупки всплывали не только какие-то ценовые условия выбора победителя, но и там сроки поставки, например, или период гарантии дополнительный, или сроки гарантии, вот объем гарантии, да, который был. То есть это все не было заранее указано. И в комплексе получалось так, заказчик размещал закупку, вроде как закупка электронная, вроде как и участники, поставщики существуют, не только в регионе заказчика, но еще и там в ряде регионов. Но за счет того, что нет четкого технического задания, нет четких требований к участнику, нет четких условий выбора победителя, это раз. и два, есть препятствия в подаче заявки один рабочий день и обеспечительные меры в 5 рублей, получалось так, что участники не приходили. То есть большое количество закупок приводило к тому, что никто на них не подавался, хотя рынок поставщиков есть, он активный. И они готовы конкурировать за то, чтобы получить данную закупку, заключить данный договор. Вот эти все проблемы с заказчиком были исправлены, которые мы перечислили. Да, какой-то подход сформировался более четкий к описанию технического задания, к описанию выбора победителя. Да, пересмотрели там сроки проведения закупки, потому что проще провести закупку в течение пяти дней, срок подачи заявок, неделю, да, например, объявить, чем один день ее переносить, продлевать. Смысл-то где на тот же. Вот, подошли к какой-то детализации обеспечительных мер. За счет этого количество участников на закупке повысилось. И здесь эффект был у заказчика, как раз в том, что количество участников надо было. Повысить эффект заказчика достиг. То есть заказчик, поработав со своей документацией, даже не с поставщиками. Поработав со своей документацией, с документами, которые размещаются, получил прирост количества поставщиков. Естественно, заказчик не расписывал там, даже по итогам вот этой работы, все не расписывал какие-то огромные там, тома документации, да, детально, не расписывал, что он хочет. Это были простые, да, там простое извещение, в котором написано было, что он хочет более детальное, техническое задание. Это были. Простые четкие условия выбора победителя. Вот мы предначальные требования предъявляем, вот да, такие требования мы будем осматривать на втором этапе. Все. И уже рост количества участников это дало. Естественно, второй этап этой системы да, – это дополнительная работа с поставщиками. Это какие-то приглашения поставщиков, что можно сделать через электронную площадку, обзвоны поставщиков и так далее. Этим заказчик занимался уже дальше. Но даже на первом этапе работа с документами уже дала какой-то положительный эффект. То есть поставщики уже не так боялись, более были заинтересованы зайти в эту закупку. Естественно, здесь был еще один момент, о котором стоит сказать. Это требования технического задания были скорректированы заказчиком немножко. В каком формате? Вот здесь я об этом не пишу. В некоторых случаях, ну, даже так по многим закупкам, по которым никто не приходил, у заказчика была поставка по нескольким регионам. То есть заказчик присутствует в нескольких регионах России, и поставка шла по нескольким регионам, причем там регионы были очень разные. То есть это может быть и Архангельская область, и Краснодарский край, там и по Волжье, в рамках одной закупки. Понятно, что участник, да, там небольшой участник в регионе, он не сможет поставить это все по нескольким регионам России, да, особенно если речь идет там, о какой-то более-менее сложной техники. И заказчик вот здесь еще один такой момент сделал. Он э, стал дробить закупки ну, так возьмем этот термин дробления, дробить закупки по регионам. То есть если раньше у меня была одна закупка на поставку по 10 регионам, то теперь у меня 10 закупок на поставку там, по каждому региону. И это тоже дало свой эффект, там сразу стали появляться участники, потому что раньше да, участники не могли зайти туда, просто потому что они не могли исполнить такой договор, исходя из требований технического задания. Поэтому вот здесь первый кейс, да, как его можно назвать, Детальная работа с поставщиками, более детальная, более хорошая, да, такая конкретная работа с поставщиками. И это повышает количество участников. Поставщикам должно быть понятно, что от них хотят. Эффект был достигнут. Второй кейс, который у нас рассматривался, это кейс прошлого года, 19 -го года, ну, 19 -го до прошлой лиги, это рамочная закупка и заключение договора по каталогу комплексных поставщиков. Рамочный договор у нас достаточно часто применяется в закупках и достаточно часто применяется в коммерческих закупках, в 223-м законе, поставка по заявкам, да, когда мы не знаем объем того, что мы хотим купить, но у нас есть приблизительно бюджет, сколько мы готовы потратить на год. И дальше в течение года мы направляем какие-то заявки, по которым у нас идет отгонка уже этих товаров. Это такая достаточно стандартная ситуация. Вот здесь вот нестандартная была реализация. И это сейчас применяется не единственным да, заказчиком. Такая система с учетом прошлого года особенно сейчас вводится многим заказчикам. Когда заключается договор с каким-то официальным представителем, официальным дистрибьютором или производителем на поставку какой-то техники по номенклатуре. В данном случае речь шла, насколько я помню, о... о радиоэлектронной техники, о компьютерах, о комплектующих. Соответственно, здесь в чем суть была? Заключался договор с комплексным поставщиком, выбран был комплексный поставщик, заключался договор с комплексным поставщиком, и работа шла не просто вот по стандартному рамочному договору, а в такой электронной системе через интернет-магазин. И получалось так, что у нас был интернет-магазин официального дистрибьютора, в котором мы направляем заявки. В целом, тот же самый рамочный договор. Но за счет того, что это интернет-магазин, и там есть установленный вот, этот вот перечень товаров, которые мы можем приобрести, заявки направлялись через электронный магазин. Отгрузка шла через электронный магазин. Вот этого комплексного поставщика, да, как раз дистрибьютора или производителя. И в этом магазине можно было осуществлять такой переточку, описание цен, то есть согласование цен да, на один квартал вперед. И возможно было получать информацию о каких-то новых товарах, новых комплектующих, которые выходили, об устаревшем оборудовании и своевременно вот эту информацию доводить до там, нашего внутреннего заказчика. Поэтому здесь да, система работы с рамочным закупкой, с рамочным договором, она немножко другую реализацию получила. Это реализация вот именно через электронный магазин, через официального дистрибьютора. То есть, по сути, это такой рамочный договор в электронной форме, но с дополнительными такими элементами, которые сильно упрощают эту работу. Да, это заказ в электронной форме, это отгрузка в электронной форме, это информация об изменениях цен, это информация об устаревшем оборудовании. И заказчик на тот момент, когда он презентовал этот кейс, работал только с одним дистрибьютором. Там был выбран вот один поставщик по номенклатуре, по одной. Но в будущем планировалось распространить вот эту систему работы через интернет-магазин, через какую-то электронную систему, да, с несколькими дистрибьюторами по разной номенклатуре. Потому что система действительно очень удобная. Она сократила трудозатраты на подготовку к закупке, она сократила трудозатраты на обоснование цен. Потому что цены все видны, динамика цен все видна. И видно сразу, какое оборудование новое выходит, какое устарело. И видно, какие характеристики в этом оборудовании менялись. То есть, возможно, да, мне нужно закупить то, что возможно устарело, потому что эти характеристики мне подходят. Возможно, мне нужно закупить что-то новое, потому что там лучшие характеристики, по с тем, что у меня стоит. Вот. Поэтому вот это такой очень интересный кейс. для да, Работа с рамочным договором, но в иной форме. В целом, очень положительная вещь. Почему? Потому что позволяет получать более детальную информацию. То есть, если у меня есть просто рамочный договор, по которому я работаю, да, мне надо как-то запросы, возможно, направлять там производителю, там, разговаривать с производителем. Здесь в рамках электронной системы вся информация в режиме реального времени. Какая-то, возможно, продукция подешевела, да, мне ее имеет смысл купить. Какая-то подорожала, да, возможно, там я ее теперь не закупаю, но это все я вижу сразу. Поэтому в целом эффект отдал очень положительный. Но, естественно, в рамках системы да, вся эта работа в электронной форме проводилась. ну Кроме выбора да, комплексного поставщика, выбор -то мы провели, а дальше уже с этим поставщиком работаем в электронной форме, заявки через электронную систему, отгрузка через электронную систему и учет того, что мне поставили и что мне нужно. То есть это интеграция системы с складскими остатками. А третий пример лиги – это применение малых закупок, такого, сервисов малых закупок. Все сервисы малых закупок, они получили развитие, откуда малые да, закупки, получили развитие в рамках регламентированных закупок, 44-й, 223 -й закон. Почему? Потому что там есть ограничения по стоимости, если мы говорим там, о закупку по 223-му, стандартно это 100 тысяч рублей. Закупки, будем так говорить, за которые заказчик проводит как хочет. То есть он может там бумажный договор заключить, может электрон, нет специальных там требований к выбору контрагента, нет специальных требований к размещению информации об этой закупке. И вот такие закупки, ну, если мы берем 223 до 100 тысяч, называются малыми закупками. Вот эти сервисы, электронные магазины, сервисы малых закупок, они получили распространение свое и в коммерческих закупках. Соответственно, в чем суть? Если в первом, вот этом, вот втором да, кейсе речь шла об одном поставщике по номенклатуре, то здесь речь идет о многих поставщиках по многим позициям товаров, работ или услуг. Поставщики в рамках вот этих электронных систем, и такая система да, существует на базе электронной площадки OTC, OTC Market, Marketplace OTC, заводят свои предложения, размещают свои предложения того, что они готовы поставлять по регионам, по цене, да, минимальную стоимость… По срокам поставки. И вы можете в этом, в этом электронном магазине разместить свое извещение, чтобы поставщики вам подавали заявки. А можете выбрать данные какие-то товары, да, которые вам нужны, товары, работы, услуги, сведения, о которых размещены в электронной системе, и заключить договор с этим участником закупки. Естественно, если речь идет о коммерческих закупках, то стоимость здесь она не нормируется. Да, это не обязательно 100 тысяч рублей, это может быть и миллион, да, и 500 тысяч рублей. В зависимости от того, что вы закупаете и в каком объеме. Но э, в чем суть да, использования вот этих вот сервисов малой закупки? Суть в сокращении трудозатрат на проведение закупки – это раз – и два суть в выборе контрагента. То есть, если я не использую такие сервисы, например, заключаю прямой договор, мне надо мониторить интернет, да, мне надо мониторить поставщиков, какие цены они предлагают. У кого выгоднее условия? Здесь по факту в рамках одного сервиса, магазина малых закупок, сформированы предложения многих поставщиков, например, в рамках региона или нескольких регионов поставки. И я, заходя в сервис, могу сразу посмотреть, например, мне нужно купить бумагу в регионе, там, в Москве, нужно купить бумагу. Я захожу в сервис, вижу, что у меня есть 10 предложений от поставщиков и минимальная стоимость там у третьего поставщика. Я по минимальной стоимости могу сразу заключить с ним договор через эту электронную систему «Договор в электронной форме». Вот. А если бы я этим не пользовался, да, мне нужно искать там каких-то поставщиков, например, в сети интернет. Я буду мониторить, у кого дешевле бумага какая-то, у кого там лучшие условия поставки. И все прочее. В этом сервисе просто меньше времени нужно на то, чтобы заключить прямой договор. При этом здесь еще такой важный плюс: что есть и экономия в таких закупках. То есть, если я заключаю договор с любым участником, да, возможно, где-то по стоимости я переплачу ему. Здесь в системе видно сразу минимальное предложение. А заказчики вот здесь на этом примере использовал как раз этот электронный магазин и посчитал трудозатраты на проведение прямой закупки стандартной когда контрагент выбирался в, там, в электронной или бумажной форме на заключение прямого договора просто через интернет. То есть мониторили сайты, да, подготавливался какой-то договор, да, направлял с этим участником, согласовывался и сравнил трудозатраты с использованием электронного магазина. И получилось так, что трудозатраты в разы меньше. Вот здесь у заказчика на одну закупку через электронный магазин прямую по минимальной стоимости с лучшими условиями ушло всего 5,5 часов. Ну, то есть в рамках закупочного процесса крупной организации у них таких закупок очень мало, но очень много было. Это очень маленькие трудозатраты. И раньше эти затраты, трудозатраты были в разы больше. Там доходило до трех дней общее согласование договора, там мониторинг сети интернет, там, выбор победителей и всего прочего. То есть круг поставщиков, один час на определение круга поставщиков, рассылка приглашений, рассылка информации о заключении договора полчаса, обратная связь. Отчетность заключения договора. Общие трудозатраты очень небольшие на да, заключение такого договора. И опять-таки, да, видно сразу, кто что предлагает, по какой стоимости. Можно заключить договор по минимальной стоимости. И заказчик еще плюс там, провел какую-то аналитику за период времени использования вот этого сервиса и получил общее снижение по стоимости то есть общую экономию в тех закупках, в которых экономия вроде не предполагается, до 17% по сравнению с тем, что было раньше при заключении прямого договора вот через интернет. То есть я раньше искал поставщика через интернет, да, как-то мониторил рынок, и все равно получалось, что я вроде как где-то переплачивал через электронный сервис, там, через магазин малых закупок, через Marketplace. У меня трудозатраты гораздо меньше, обмен информацией в электронной форме через сервис площадки и дополнительная экономия. Плюс в электронных магазинах возможно еще дополнительная переторжка, когда мы выбираем победителя. То есть мы можем, например, выбрать закупаемую бумагу, выбрать первые пять мест участников, кто предлагает минимальную стоимость бумаги пачка бумаги, которая нам нужна. Дальше их загнать на переторжку, то есть у торгового цены. И за счет переторжки еще получить какое-то снижение по стоимости за одну пачку бумаги. То есть, возможно, тот, кто предлагает не самую дешевую бумагу, выйдет победителем за счет переторжки, предложив лучшую стоимость. Вот. соответственно, Здесь был кейс в том, что использование вот этих сервисов малых закупок, оно в целом положительно сказалось и на трудозатратах к подготовке закупки, к выбору контрагента дополнительно. И на экономии по закупкам, то есть дополнительная экономия составила там, 17% у заказчика конкретно вот в этом примере. Естественно, у заказчика было много таких закупок, поэтому здесь трудозатраты на них побольше были. Там заказчика практически отдел работал на то, чтобы проводить вот эти малые закупки. Там с трудозатраты очень сильно у заказчика сократились. Естественно, если таких закупок у вас немного, да, трудозатраты у вас будут еще меньше. Там, да, направить приглашение, выбрать участника по минимальной стоимости, выбор по минимальной стоимости вам эта система даст. Ну и заключить договор, да, вы потратите на это меньше времени. Просто у заказчика здесь большой объем таких закупок был. Но в целом эффект положительный. Следующий пример ⁇ это использование предквалификации предквалификация это больше пример для конкурентных закупок, то есть если вы проводите какие-то конкурентные закупки, да, возможно предквалификация это такой интересный вариант, особенно если вы проводите большое количество закупок по одной номенклатуре. Например, у меня есть номенклатура поставки каких-то метизов или номенклатура там, стройки. Да, вот я много закупаю там, строительных работ, текущего ремонта, капитального ремонта, возможно стройку. В чем суть этого кейса? Заказчик проводил конкурентные закупки и у него было достаточно много там, однотипных конкурентных закупок, то есть, например, 30 процентов закупок это закупки ремонта стройки и чего-то еще или 30 процентов закупки это поставка продуктов питания или каких-то расходников заказчик раньше проводил каждый раз конкурентную закупку на выбор победителя выбирал победителя исполнял договор Потом решили эту систему немного поменять и ввели систему предквалификации. Что такое система предквалификации? Когда заказчик формирует перечень, реестр квалифицированных поставщиков. То есть Если раньше в каждой закупке я размещаю закупку, у меня есть какие-то требования к участнику, которому должен соответствовать, там, например, обязательные требования, да, например, требования там, о наличии опыта, каких-то материальных ресурсов. Например, если я закупаю строительные работы, да, там, наличие экскаваторов, самосвалов и так далее. Вот. А заказчик эту систему переделал, и чтобы в каждой закупке не просить все одно и то же, он ввел систему предквалификации и говорит: так: у меня в моих закупках конкурентных дальше участвуют только те, вот по какой-то номенклатуре, да? например, только постройники в эту всю систему выводилась. У меня участвуют только те, кто вошел, прошел систему предквалификации, кто вошел в реестр перечень квалифицированных поставщиков. В рамках формирования вот этого реестра применяются какие-то единые требования к участникам или применяются какие-то критерии отбора участников. И если участник квалифицированный, соответствует этим требованиям или части требования, соответствует там, по критериям, он проходит, включается в реестр. А дальше по реестру поставщиков, сформированному. Мы выбираем того, кто предлагает просто минимальную стоимость моих работ, которые мне надо выполнить. То есть если раньше я выбирал поставщика в каждой закупке по серии каких-то, по комплексу каких-то критериев, там опыт, ресурсы, прочее все, сейчас я по итогам квалифицированного, вот предквалификационного отбора выбираю поставщиков просто по цене, потому что я знаю, что если поставщик вошел в этот переч, значит, он априори точно квалифицирован. То есть для того, чтобы пройти в этот перечень, у него должен быть опыт, какие-то материальные ресурсы и так далее. Там опыт поставки, отсутствие там судебных дел. Вот. И за счет этого у заказчика очень сильно сократились сроки проведения процедуры, однотипных процедур вот этих. Почему? Потому что если раньше я тратил время большое на проведение закупки, да, чтобы они там подались за заявки, все собрали необходимые документы, Документы, там опыт свой, там квалификацию подтвердили дальше тратил время на оценку сопоставления заявок до да, сравнивая их между собой по ряду критериев кто лучше то теперь я их просто сравниваю по цене между собой. У меня короткая закупка сравнить участников между собой, потому что все, кто вошел в перечень, уже точно квалифицированы, точно эти работы смогут сделать, ну если там ничего да, особо не случится. Кроме того, здесь есть такой дополнительный эффект. У заказчика эта система предквалификации была встроена в электронную площадку, и электронная площадка по перечню квалифицированных поставщиков рассылала приглашение. То есть я провел отбор. У меня есть 10 поставщиков квалифицированных на мою продукцию, или, там на мои работы. Я дальше объявляю закупку со сроком подачи 3 дня. Надо подать только стоимость, то есть я вешаю, например, смету и говорю, мне надо исполнить вот это вот выполнить вот эти работы. Вы участники, дайте мне просто стоимость и все. Я вас и так уже всех знаю, я вас так уже проверил всех и по всем критериям всех кто в перечне сидит. Три дня вам на подачу просто цены на просчет этой сметы. И через площадку всем участникам, которые включены в этот перечень, уходят приглашения. Они эти приглашения видят, да, кто-то, кто заинтересован, приходит, участвует в закупке, подает просто свое ценовое предложение, да, потому что мне больше ничего не надо от них видеть. И дальше я уже выбираю победителя и заключаю с ним договор. Поэтому вот эта система предквалификация, она здесь у заказчика была встроена в электронную площадку, то есть сама предквалификация проводилась на электронной площадке, результаты в открытом доступе были на электронной площадке зафиксированы, да, и перечень этих поставщиков был на электронной площадке там зафиксирован, как вот он, он реестр квалифицированных подрядчиков. И заказчик, размещая закупку, просто отправлял им приглашение, дайте мне свое ценовое предложение. И по цене уже выбирал минимального лучшего участника. А получилось что? Получилось очень большие трудозатраты, да, были сокращены трудозатраты, вот эти вот очень большие на проведение таких однотипных закупок. А, по факту, да, гораздо меньшее время у заказчика стало затрачиваться на то, чтобы выбрать победителя по вот этим вот типовым закупкам или по каким-то да, закупкам, вот, ну, по, по перечке. того, что было отобрано. При этом этот отбор предквалификационный мог проводиться у заказчика как и за какой-то период времени. То есть, например, заказчик говорит, я формирую перечень поставщиков на год вперед. Например, я формирую перечень на 2021 год. У вас есть месяц на то, чтобы подать заявку на включение в этот перечень за январь. А дальше у меня отбор в январе, в конце января заканчивается, и я разыгрываю свои закупки да, вот в последующий год, среди этих участников, которые вошли в перечень. А есть вариант проведения этого предквалификационного отбора без ограничения по сроку. То есть я говорю, что в январе у меня объявляется предквалификационный отбор. Участники, которые включаются туда, будут получать возможность там участвовать в моих закупках в течение 2021 года. При этом у меня нет ограничений по сроку подачи заявки на включение в этот перечень квалифицированных поставщиков. То есть участник мог найти мой предквалифицированный отбор или найти закупку, да, в которой он там хотел поучаствовать, но видит, что она только среди участников прошедших отбор. Подает заявку на участие в отборе, его я рассматриваю, включаю в этот перечень, и он дальше тоже может претендовать на то, чтобы получить мою закупку, вот эту короткую, то есть, да, где соревнование идет только по цене поэтому здесь у заказчика вот эта система предотбора она дала положительный эффект в части однотипных закупок поэтому если у вас есть какие-то однотипные закупки которые вы часто проводите то система предотбора она такая очень хороший вариант чтобы сократить свои трудозатраты на проведение вот потом уже однотипных закупок вы будете выбирать победителя из тех кто уже квалифицирован кого вы уже проверили и это все, естественно, в открытом доступе в контуре электронной площадки. Если у вас нет большого количества какого-то да, числа однотипных закупок, то, конечно, при использовании предотбора, это такой, наверное, вариант, который не даст вам дополнительного эффекта временного. Там, дополнительного эффекта снижения трудозатрат. Почему? Потому что если вы проводите пару закупок в год, то предотбор проводить не имеет смысла. Но если у вас таких закупок там, 10, 20, 30 закупок в течение года и больше, да, то предотбор имеет смысл в части сокращения трудозатрат, типизации закупок вот такой типовой продукции или какой-то номенклатурной продукции следующий пример это дублирующий договор следующий пример так условно взято 223 закона применяется коммерческими заказчиками и этот пример такую активную жизнь получил в прошлом году Вот пример с предотбором получил активную жизнь в прошлом году когда поставщики стали идти туда где раньше они не участвовали и мы квалифицированных поставщиков отобрали вот заранее да, у нас есть перечень квалифицированных поставщиков среди которых мы все закупки свои проводим по какой-то группе и вот этот вот кейс он тоже получил развитие в прошлом году это защита от срыва поставки. В чем суть? Суть в том, что если мы проводим закупку, это, возможно, конкурентная закупка, возможно, неконкурентная. У нас заключается договор с несколькими участниками такой процедуры. То есть, например, у нас была конкурентная процедура на поставку ну, той же самой бумаги, пускай, да, это будет конкурентная закупка. Конкурентная закупка, поставка бумаги. И я заранее говорю о том, что у меня заключается договор с каждым участником или там с первыми тремя участниками, кто занял первые три места да, вот по протоколу моему. С каждым из них заключается договор. Естественно, да, у первого участника, кто занял первое место, будут лучшие условия по стоимости этой бумаги, у второго чуть похуже, у третьего еще чуть похуже. Ну, а... Остальные участники мы не берем. Там, например, пришло 10 участников, мы их проранжировали по стоимости, и с первыми тремя заключили договор, с первыми двумя заключили договор. Для чего это сделано? Для того, чтобы перестраховаться от срыва поставки. Если с первым участником, который предложил самую дешевую вот эту бумагу, у нас вдруг что-то не пошло, да он там не смог поставить что-то, у него проблемы с работой с производителем, ну с бумагой, это, конечно, не очень да, выглядит пример, но все равно, там проблема работы с производителем, он просто исчез. Я могу не проводить новую закупку, чтобы не тратить время, а у меня потребности в бумаге есть. Я беру и работаю с участником, с которым заключен да, второй договор, то есть с участником, занявшим второе место. Второй участник пропал, я работаю по третьему договору. И, например, пока я работаю по третьему договору, или по второму договору я провожу новую закупку, чтобы как-то получить лучшие условия по стоимости. То есть вот это вот, вот этот пример, это пример защиты от недобросовестных участников или просто защиты от какого-то форс-мажора. Если у нас победитель, основной победитель, первый да, победитель, кто предлагает лучшие условия, вдруг пропал. А потребность в товарах у нас все равно есть. Заключение дублирующего договора. Естественно, да, еще раз скажу, что второй договор, да, договор, который заключается со вторым местом, с третьим, а количество таких договоров, оно не нормируется, да, вы сами решаете. Там будут похуже условия, но зато, да, пока я буду, например, проводить новую закупку, я буду работать по второму или по третьему договору, я точно не останусь без бумаги, на моем примере. Да, там без воды или без каких-то там расходников к запчастей, да, к машинам. И оборудование. Естественно, с каждым участником, да, вот с первыми тремя местами на моем примере, заключается одинаковый договор по стоимости, то есть цена договора одинаковая. Разница будет по сути, это где? Только в цене за единицу товара. То есть пачка бумаги у первого участника дешевле, у второго подороже, у третьего еще дороже. Но если первые два пропадут, я без бумаги не останусь. Вот в чем суть. У этого дублирующего договора есть следующий такой шаг развития, или следующий этап развития, когда заказчик заключает дублирующий договор с несколькими участниками, с несколькими победителями. Например, у меня заключается договор с первыми тремя участниками, кто занял первые три места по протоколу. Но при этом дальше, при исполнении договора, заявки на поставку направляются всем участникам. То есть у меня заключен договор с первым участником, со вторым, с третьим по протоколу. У первого цена бумаги 100 рублей, у второго 150, у третьего 200. Дальше, да, в первом примере, как происходило. Я работаю с первым участником, если он не пропал, то ко второму, третьему договору я даже не иду. Зачем мне переплачивать за бумагу, если у меня есть первый участник? Ко второму, третьему я пойду только если первый пропал. А вот в следующем примере, в следующем шаге происходит что? Заказчик заключил договор с каждым из участников, с тремя участниками. У первого 100 рублей, бумага, у второго 150, у третьего 200. Дальше в процессе проведения закупки, в процессе исполнения уже этого договора, я направляю заявку на поставку бумаги всем участникам. То есть я говорю, мне сегодня нужно 10 пачек. Я направляю первому участнику, второму и третьему. И говорю, участники, вы можете предложить мне новую стоимость за пачку бумаги. И, например, третий участник может сказать, я готов поставить бумагу не по 200 рублей, а по 90 вот сейчас на твою заявку заказчик. И тогда заявку на поставку бумаги я направлю не первому, не второму, а третьему, кто предложил в ходе исполнения договора лучшие условия по поставке, то есть лучшие ценовые условия при поставке. Есть, простыми словами, это такая переторжка уторговывания уже на этапе исполнения договора. То есть, по сути, это тоже такой перечень квалифицированных поставщиков, да. Но если вот в четвертом примере мы про предквалификацию говорили на этапе еще такой подготовки к закупке, да, мы заявки направляют только те, кто вошли. Вот здесь вот идет эта переторжка, это такая условно предквалификация, постквалификация уже на этапах исполнения договора. У нас есть три договора, но в итоге исполнять будет тот, кто предложит лучшую цену по заявке конкретной. Вот Это такой следующий шаг развития вот этой системы дублирующего договора. И есть еще третий такой вариант подвид этого дублирующего договора, когда в договоре озвучивается справа частичной поставки. Например, приходит несколько участников. И у первого участника бумага самая дешевая, у второго участника самые дешевые карандаши, а у третьего участника самые дешевые ручки. Мы заключаем договор с каждым, например, на всю сумму, на всю номенклатуру, но у первого мы закупаем только бумагу, у второго мы закупаем только карандаши, а у третьего закупаем только ручки, потому что у всех, да, из всех, у первого дешевле бумаги, у второго – карандаши, у третьего – ручки. Это вот такой третий подвид дублирующего договора право частичной поставки, когда мы заключаем договор с несколькими победителями, с несколькими участниками, но работаем по этим договорам, только в части тех товаров, которые у этих победителей самые дешевые из всех. То есть здесь никакого уторговывания уже не происходит на этапе исполнения договора. Мы просто смотрим, у кого товар по спецификации дешевле, тому и направляем заявку на поставку этого товара. Вот эти все да, три примера в рамках пятого кейса – это работа с несколькими победителями, выбор нескольких победителей. Но цели у этих действий, в да, этих шагов заказчика, они немножко разные. Если первый пример дублирующий договор, это больше перестраховка, вот, срывы поставки, перестраховка от того, что победитель пропадет, да, или там участник пропадет, контрагент. А второе, третье, это не только перестраховка от того, что победитель пропал, если кто-то пропал, да, из этих участников, с которым заключен договор, у нас все равно есть второй или третий, это еще и дополнительная экономия при исполнении договора. Да, здесь это дополнительная экономия при переторжке. Здесь это дополнительная экономия при направлении заявки. То есть я направляю заявки да, в третьем примере только тем, у кого товар самый дешевый. Вот, вот этот кейс с заказчиком был внедрен, и в целом тоже положительный эффект очень большой был получен. Когда? Когда закупаются какие-то товары по большой номенклатуре, по большой спецификации. Этот пример можно переложить даже на поставку продуктов питания или поставку канцелярских принадлежностей. Я выбираю нескольких победителей и пример с самыми дешевыми ручками, карандашами и бумагой. Я работаю с несколькими победителями по нескольким договорам, да, но все равно я получаю лучшие условия поставки, вот именно ценовые лучшие условия поставки. Естественно, здесь, если у вас есть несколько таких договоров, за ними надо будет более детально следить, да, чтобы не были превышены лимиты, там, бюджеты, которые выделили выделено это все. Поэтому здесь возможно да, заведение договора в какую-то отдельную систему учета того, сколько вы выбрали. И это тоже там, в теории возможно через электронные площадки сделать. Но в целом эффект положительный очень хороший. Да, это перестраховка от срыва поставки, это получение лучших условий поставки да, и согласование их, их при исполнении договора. Но надо за этим так, более детально следить. Как вы выбираете этот бюджет, как вы заявки направляете, сколько вы купили, чтобы не превысить ваш общий бюджет. И последний пример кейс, Это такой не нетиповой пример, очень достаточно редко это все применяется. Условно его можно назвать так – рейтинг ориентированности. У крупных заказчиков бывает проблема какая – проблема клиентоориентированности, да, в кавычках так можно назвать, и проблема совместной работы инициатора закупки и подразделения, которые закупки эти осуществляет. Да, есть примеры, есть такие достаточно показательные примеры, когда вот этот процесс согласования документации, процесс сбора потребностей, он очень сильно Тормозится, исходя из каких-то внутренних противоречий. То есть там кто-то что-то вовремя не согласовал, кто-то что-то вовремя не увидел, кто-то что-то вовремя там, не направил, да, какую-то заявку на закупку. И естественно, вот эти проблемы, они в целом то приводят к тому, что затягиваются сроки на разработку документации, там, на согласование договора, на вообще сбор потребностей. И вот здесь у заказчика была проведена такая работа по сбору обратной связи от подразделений. И условно это был назван так, рейтинг клиентоориентированности, когда заказчик опросил свои внутренние подразделения, посмотрел, где какие процессы проседают, и эти процессы попытался исправить. То есть была собрана обратная связь, кто кого винит, грубо говоря, в том, что что-то идет не так, как должно было идти. Были опрошены там, инициаторы закупки, были опрошены закупочные подразделения, юридические подразделения, бухгалтерия, которая в этом всем участвует. И какие-то точки были расставлены, да, которые мешали процессу. И, возможно, там кто-то затягивал согласование. Значит, надо тогда как-то упростить согласование или там, ввести сроки согласования или там ввести какую-то электронную систему, в которой будет это согласование все происходить. Или кто-то в не вовремя направлял заявки да, из -за инициаторов закупки. То есть, соответственно, была проведена вот эта работа по Опросу подразделения, получения обратной связи, был присвоен рейтинг работы закупочного подразделения и какие-то определенные ключевые точки, по которым подразделения, отделы заказчика проседали. И эти точки исправлены за счет вот этих вот опросов, рейтингов. И за счет этого у заказчика сильно сократилось, действительно сильно сократилось сроки проведения процедуры. То есть Сроки согласования, сроки размещения, сроки сбора потребностей. Действительно, простыми словами, что здесь произошло? Было просто опрошено все подразделения, которые участвуют в системе закупок. Что у вас не так, что нужно исправить? И какие-то рекомендации были даны, да, все мнения были заслушаны, и в итоге систему исправили принесли какие-то корректировки да, в систему закупочного, да, в систему согласования, в систему сбора потребностей. И по факту это дало такой общий эффект. Вот это вот интересный пример, почему? Потому что это достаточно редко применяется, естественно, это в крупной организации да, должно применяться. И интересный пример в том формате, что это работа не конкретно с закупкой, да, там, с документацией или там, с какими-то договорными условиями, это работа в целом вот со всеми, подразделениями, которые участвуют в закупке, и это тоже дало какой-то свой положительный эффект на сокращение сроков проведения процедур. Вот, поэтому здесь кейсы самые разные. Да, здесь кейсы и работы с поставщиками, что в целом да, там нужно работать с поставщиками, чтобы они приходили на закупку. Это кейсы работы с закупкой непосредственно, да, какие-то новые системы применять, там электронные сервисы, да, электронные магазины, рамочный договор, заключенный с официальным дистрибьютором дублирующий договор как защита от слива поставки. Это и кейс, который направлен на вот оптимизацию да, системы закупок, кейс направленный на повышение клиент-ориентированности. Такой опрос внутреннего заказчика, что вам не нравится и можно ли что-то здесь вообще исправить. Естественно, там то, что говорилось, да, вот в последнем кейсе, там, что закупочное подразделение, там инициаторы закупок озвучивали, не все было принято, но все это было зафиксировано а, как-то там просмотрено, можно ли это исправить, нужно ли это исправлять. И какие-то рекомендации общие были на основании вот этого опроса, рейтинга, были сформированы. И исходя из этого, уже какой-то эффект был получен. На этом у меня все. Вот эти шесть кейсов мы с вами посмотрели. Это кейсы с лиги закупщиков. Так или иначе, да все эти кейсы были предоставлены реальными заказчиками, которые эти... Все примеры внедрили у себя в практике закупочной и какой эффект они планировали достигнуть? Такой эффект в целом и был достигнут. Ну где-то меньше, где-то больше, да. Но положительный эффект был получен за счет применения вот этих вот отдельных каких-то особенностей закупочной. На этом у меня все. Если какие-то вопросы есть там по этим кейсам, например, более детально, я на них готов ответить. Если нет, тогда все, всем спасибо, всем удачи. Я пару минут подожду еще вопросы. Если нет, тогда прощаемся. Так, ну на этом тогда все. Всем спасибо. Презентация у вас будет. Если какие-то вопросы будут, то в дальнейшем да, там, за рамками там, мероприятия либо Сергей, либо я готов на них ответить. А, ну, естественно, как говорил Сергей, да, лига закупщиков в этом году тоже состоится. А, если вам интересно за информацией тоже обращайтесь. Будет, я думаю... Достаточно интересное мероприятие, такого прикладного характера, как это сейчас принято говорить. На этом все. Всем спасибо, всем удачи еще раз. И самое главное, что в этом году, не болейте, самое главное. Это все.